Я уже снимала видео по поводу наших чувств. Базовых чувств всего четыре. Это страх, злость, грусть и радость. Я еще слышала мнение о приписывании стыда к базовым чувствам. Я бы тоже оставила стыд как базовое чувство, потому что в российском менталитете оно очень знакомое. И люди через него могут выйти на очень многие чувства. Итак, давайте поговорим про каждое чувство по отдельности. Дело в том, что такое понимание, как негативные, позитивные эмоции, на самом деле условности. И как я говорю простим психологам, такие названия. Они не так долго думали над тем, чтобы что-то называть. И поэтому назвали, как назвали. Плюс, скорее всего, большая часть названий пришла из житейской психологии. Так уже принято было называть. Так вот, поговорим сегодня о страхе. Страх – это базовое чувство, которое возникает на внешние и внутренние раздражители. Собственно, как все другие чувства. Так вот как и везде смотреть видео, как устроен идеальный человек, потому что я говорила о том, что это не только человек так устроен, но и все вокруг, в любом и чувстве тоже встречается так называемая дихотомия. То есть есть одно проявление страха, есть другое проявление страха. Первое проявление страха, оно достаточно знакомое нам, это когда нам страшно, да? то есть нам грозит опасность и нам страшно, и организм считывает это как опасность. В этот момент мы понимаем, что опасно и принимаем какие-либо действия. Пресловутые стратегии «бей, делись, беги» Они здесь прекрасно работают То есть мы прямо сейчас расписали такой пещерный вариант да? И тогда мы боялись зверей, каких-то опасностей да? поговариваю, что драконы – это как раз воплощение всех опасностей для человека вот. Их было действительно множество И, соответственно, мы выработали те три стратегии, которые нам подходили с развитием, с цивилизацией опасность считывается по-прежнему много чего, но уже не так много реальных опасностей. То есть это мы сейчас будем говорить о втором моменте страха. Например, мне страшно публичные выступления, мне страшно много зарабатывать, мне страшно рожать детей, мне страшно выйти замуж и так далее. То есть этот страх, он некий личный страх, который встречается у меня, а у многих людей этого страха нет, либо они как-то с ним смогли договориться. Так вот, что это за страх и зачем он мне нужен? и Почему я говорю про дихотомию, когда опасность, а когда не такая уж и опасность? О чем это говорит? Так вот, оказывается, страх говорит об опасности. И в то же время есть страх, который говорит о том, что это что-то новое, непознанное и неясное. Естественно, что первая реакция – это про страх. То есть на всякий случай я это буду бояться. И тогда вот в этом направлении, если я иду развиваться, например, мне страшно выходить замуж, я выхожу, или мне страшно детей рожать, я рожаю. И тогда, если я навстречу так называемому страху пошел, либо когда я преодолел этот страх, и у меня все хорошо получилось. Тут это тоже обязательное условие. Я чувствую себя победителем. Собственно, на этом строятся все компьютерные игры. То есть ситуация успеха. Когда мне было страшно, мне было неясно, как пройти какой-то уровень, и тут у меня получилось. Иногда не с первой попытки, иногда это сложно, иногда несколько дней и так далее. Но когда у меня получилось, я чувствую себя победителем. То есть, когда я якобы преодолел свой страх. То есть, мы да здесь в данном случае решаем, что сильнее, страх или интерес. Если мы пойдем навстречу страху опасности, то есть, я вижу, что на меня едет машина, и я пойду навстречу своему страху. Я думаю, здесь все трагически закончится. И не только я так думаю. Большая часть из нас в розетку пальцы не сували. Но мы знаем, что если мы засунем туда пальцы, получится непоправимое, большая часть из нас умрет. Некоторые получат какие-то незабываемые впечатления, если можно так выразиться. Да? Вот. То есть страх в данном контексте, он разный. И, соответственно, мы его и ощущаем по-разному. Но мы все это, так как это базовое такое мощное чувство, называем страхом. Итак, когда мы говорим, что нам страшно, мы имеем в виду с одной стороны опасность, а с другой стороны интерес. И наша задача как человека – разобраться в контексте, где опасность, а где интерес. Простой личный пример – Надеюсь, вам тоже приходят такие пожелания, такие сообщения про то, что я набираю команду людей, мы заработаем денег, давай с нами и тому подобного рода вещи. И когда ты вежливо отказываешься, тебя на слабо пытаются взять и сказать, тебе что, не нужны деньги? В этот момент я у людей просто спрашиваю, я говорю, скажите, пожалуйста, как вы отличаете проект Заработая денег от проекта «Духлая лошадь», то есть если мы имеем дело с проектом «Духлая лошадь», это как раз-таки опасность. Опасность вложить свое время, свои финансы, свои какие-то силы и ничего не получить. А проект заработать денег» – это интерес. И тогда мы готовы вкладывать свои финансы, свое время, свои силы именно в этот проект. И то, и другое вызывает у нас в начальной интерпретации страх. Но когда мы подумаем в данном контексте, мы можем выбрать. И здесь есть еще один маленький моментик. Дело в том, что у каждого свой личный проект. Заработай денег и дохлая лошадь. А если что-то работает у Пети, не факт, что это будет работать у Васи. И не факт, что Катя на этом заработает денег. То же самое, если Маша боится быть мамой, это не значит, что Елене не надо рожать и так далее. То есть здесь всегда есть не просто контекст общечеловеческий, а есть еще личностный контекст. Поэтому, как я часто скажу, каждый сам за себя. И поэтому каждый решает, что ему страшно, а что ему не страшно. И у меня есть даже поговорка – каждый живет так, как ему не страшно.